Не в молодость свою Может это детство голосок, И не хочется мне верить То, что все давно прошло И не хочется мне верить Всегда казалось, это вечно, навсегда мир прекрасен для. Года. День за днем их не вернуть. Но хотелось детства заглянуть. Может...